Всем привет! С вами магазин ткани Дагобай, и у нас новая поставка портерных тканей. Цветы, зигзаги, геометрические линии – эти шторы точно смогут преобразить вашу комнату. Название этих тканей – двухсторонний Blackout лён. Blackout это красивое полотно, при производстве которого используют специальную технику переплетения нитей, через которые не проходит солнечный свет, а ткань получается плотной и крепкой. Материал имеет приятный матовый блеск и гладкую поверхность. Если вам быстро надоедает внешний вид вашей комнаты, то эта ткань, двухсторонний blackout лен, идеальное решение. Высота этой портьерной ткани 280 см. Страна Китай. Все портьерные ткани находятся у нас в магазине на Платонова 10. Все ссылки на эту новую поставку будут под видео. Продолжайте смотреть, потому что в конце вас ждет все самое интересное.